Здравствуйте, я из информационного агентства Ледокол. Проводим опрос. Можно провести? А, по поводу сегодняшнего праздника. Какой сегодня день? Я понимаю. А, чем мы вообще знаменуем этот праздник? Выиграли. Что выиграли? Второй мировой. Так. Ну а... и Великую Отечественную, можно так тоже, ага. сказать. А мы это получается, кто были и против кого? не остри так ну на тот момент еще получается не только россия еще и беларусь получается была давить ведь... ну как страны с нг больше даже участвовали ну, германии а, то есть это вот 15 стран которые были ну, в одном это, едином вопрос, союзе скажу но мы же не только одни воевали да ага. там по сути в, принципе, там, в одном там, союзе да? Ну да, да. Ну СССР же это было, там, в России, да? Ну да, СССР это получается Союз советских стран. Ну, да. А вообще, чуть из себя представлял в то время Советский Союз и Германия. Почему вообще война шла? Из-за чего это? Ну, как думаете? так если говорить, ну... Ну, мои памяти... Как что изначально Германия хотела расширить территорию. А уже после, когда пошел на Россию, ну, это было из-за ресурсов. Ну да. Так, Особенно когда был Сталинград, они именно душили Ой, это... Бла... Бла... Ленинград, точнее, ну, да, да, с да, Ленинградом. Да. Да, то есть все зерно, все ресурсы. Почему они голодали? Сказать, в основном это из-за этого продовольственных продуктов. Только из-за ну, того, что, то есть ресурсы? Ну, прямо, если брать А если получается это так, как вообще получилось тогда в таком случае СССР победить или там, например, то есть если вот все говорило то, что вроде это не переломить или может быть чем-то очень серьезно отличались эти две страны? Не, ну мы, это же не сразу же у нас там получилось, это долгий такой процесс, мы начали же и проигрывали. производили то есть и если играть четко то мы более объединенный народ который друг ну, за друга ну да. за родину и плюс добавок у нас было оружие но у нас численности меньше было именно военные кстати вот если смотреть так то есть это, у, то, у то, а, то, на тот момент прожили, и у и СССР, ну, германия самая сильная армия в мире была но ну давайте еще добавим же... то что зимой а, в сибири да, ну, в россии не как... в, сибири, в сибири войны не было не в сибири не было не было да, это мы а, но, тем не менее все равно ну да если смотреть то что Прям... вот, даже если смотреть то что зима туда здесь например вот даже в да. вот даже вот где москва то есть киев Прям, там да, были... там даже холоднее например чем условно швеции Конечно. даже и норвегии например да. какой-нибудь то есть но, в любом... а вот получается вот то что вот оружие производить вот производили и там и там оружие а... То есть ну, все же а, не только мы одни а, воевали. Вообще, да? То есть, ну, ну, даже ну, и другие страны, например, ну все же тоже какую-то участие ну, принял, да. Ну как бы сейчас мы можем такой странно говорить, да, но мы все же ленд получили от США, да, а, как бы в плане, там денежные да, там оружие тоже нам помогали. Как бы не только мы что, там, одни выиграли, но как бы понятно, мы большую часть сделали. Ну, да. А вот э, вообще, то есть, получается, принципиально только война, получается, была из-за денег, да, то есть, в основном, и ресурсов? Нет, ну, ну, ну, территории, власти, яичь, Ну, это... как говорят, типа то, что хотели, что сделать, то есть, поработить нас, э, сделать, так сказать, рабами, чтобы здесь были только одни заводы, да, выращивали, и чтобы там то есть, Фермания, это... то есть жила прекрасно, то есть, у них... Было, там, э... То есть это получается, которые гитлер... гитлеровские а, союзники и сами получается, гитлеровская Германия. Именно такую цель имели. Ну, как бы, в основном, а да. вот СССР, э, а они... ССР какую вообще цель имел, вот, когда вот получается сражался против гитлеровской Денький Германии? Народ. Ну, конечно, сколько людей гибло? Семьи, дети, все. Ну, вот некоторые утверждают, что можно было попробовать договориться там, например, там не воевать или там что-нибудь еще. Или там, например, вот отбили дальше территории, зачем дальше пошли тогда? Чтобы ну, как, что защитить потом те опять, территории, потом опять, которые опять. были захвачены, защитить тех же людей, помочь mm -hmm. им. То есть они же нападали не только на СССР на этот момент, да другие страны тоже ведь они захватывали. -то, там Польша, как бы, там, то же самое. А чтобы вот, пошли дальше, чтобы а вот, остальные страны освободить. А вот получается вообще вот то что вот СССР, вот получается вот ну, то есть граждане которые вот советские граждане они сражались получается да вот за вот эти цели а вот они только получается вот Сражались только из-за того, чтобы защитить именно только свою землю, да? Или там вот, например, не, ну, была какая-то цель? Ну, когда мы освободили уже, а, то есть... Когда мы вышли за границу СССР, то мы угу. пошли дальше прижимать, ну, да. в Германию, для того, чтобы помочь... Когда ну, выиграли окончательно, совпачки. да, то есть и другие страны, по сути, тоже освободились-то? Когда да. уже там фтурация началась... То есть Россия готова была помочь не только себе и своему народу, но и другим уже освобожденным странам, их освобождение. Так. Так Россия и Но ведь Россия пока не была Советским Союзом, она, в общем-то, таким Россия, не сильно. Потому что если смотреть на более раннее время, то есть, например, Российская империя, она наоборот активно наоборот только экспансии проводила везде, где только могла. То есть это только получается почему-то Советским Союзом только такое касается. Ну, даже, ну, взять, воевали -то не только военные, но и партизаны, то есть, все были за одну идею, то есть, выиграть. А что это за идея такая была вообще в целом, ну, помимо того, ну, чтобы ну, защитить ну, себя? Ну, киноцид, если взять, реально, русского человека на тот момент был. То есть, э, ну как, просто смириться, то есть, то, что нас убивают, нас лишают э, в тот момент там, ресурсов, да, ничего, терпеть. Ну, конечно же, нужно давать, э, ну, как сказать, контрнаступление делать уже по итогу а это вот кстати такой... то что вот э, гей, такой геноцид творило, вот получается вот э, нацистское правительство германии и тому прочее вообще зачем э, люди за этим ши, э, шли почему вообще нацистская идея это была? Ну, чтобы свою жизнь лучше сделать а, там например э, если вот смотреть до 2014 -го года, вроде у всех можно посмотреть, что было более-менее все хорошо, почему-то. Например, у Германии как такова, например на, например, на царскую Россию никогда не нападала, она только погадала, получается, Россия между Австро-Венгрией, когда начали войну, Австро-Венгрия призвала Германию ее защищать. А здесь, наоборот, почему-то гитлерская Германия напала на практически и на Францию, и на Англию, и на ССР. Вообще это как? Почему это вообще все произошло? Зачем такой ну, процесс вообще, начался? Вообще, насколько мне известно, до прихода Гитлера к власти в Германии было на самом деле все очень печально. У них мало было там продовольственной продукции. И таким способом они решили именно поднять именно Германию. И то есть тогда, тогда была то есть, такая Веймарская республика, которая в очень серьезном кризисе находилась из-за репараций от Первой мировой войны, да? Наверное, да, я это прям точно не могу сказать, настолько хорошо не знаю, но это, вот, то, что они начали войну, то есть, нас напали, да, чтобы mm -hmm. свою жизнь лучше. И у них реально экономика в этот момент поднялась. Mm -hmm. Понятно. Ну, вообще, в целом, то есть получается, Советский Союз, ну, то есть, мы, то есть, вот, русские, украинцы, белорусы, которые тогда, вот, и многие другие народы, которые тогда назывались советским народом, победили то, что, получается, пытались защитить, в свою, свою землю от нацистских захватчиков. Ну, я вообще думаю, что они, в принципе, сражались за э, свою страну, как, вот, получается, какую-то... Вот, э, вообще, что такое, получается... Э, Тогда был этот Советский Союз, то есть это получается жить, как мы знаем, правитель, то есть это получается, страна рабочих живить, рабочих ну и да. крестьян. Тогда рабочие очень, так сказать, были в почете. А о чем кстати, вот, раз уж это упомя... этот ту тему затронули, вообще в Германии в чем вообще отличие было от СССР, то есть вот в этом плане правительстве-то? Там кто у них был в власти. Это вот Гитлер, он кто был, и кто им, чьи он интересы исполнял. Интересно. Ну да. Ну, вообще его привели к власти, да? Но, uh -huh. Кто, не скажу, кто вообще был заинтересован вот в этом. Вот, поэтому... Они сказали, что э, им демократия не нужна, потому что это плохо. Это вот в нацистской Германии, фашистской Италии такое было. Это народ, так сказал, или власть? власть тогдашняя сказала. Момент, и не почему Япония была тоже нацистской? Ну да, тоже страшно. получается. Японская империя, да, тоже из за этого... Ну, на тот момент спрят. Спрят. Они Корею захватили, Маньчжурию, войну в Китае начали. Кстати, войну в Китае они очень рано начали, даже да, до начала да, Второй рано. мировой войны. это они... есть ну, то вопрос, чем, когда Германия начала Ну, то же самое, взять по сути, если взять то, что немцы, получается, напали на Россию, чтобы поработить, можно сказать, если, грубо говоря. А те же самые японцы напали там в Китай и Корея. То же самое сделать, что по у вас похоже очень сценарий. Вот. Поэтому, наверное, идея нацизма такая, по сути. Скорее всего. Конечно, мы можем ошибаться. Если прям... мы политологи, же все же. А, тут у нас опрос такой, получается, уровня. Кто, кто как понимает, кто знает, этот, тот так и выражается. Ну, понятно, мысль. что как бы на улице, когда подходишь, все же поверхность В этом плане у всех э, дифференциально, как говорится. Спасибо за э, участие в опросе. Здравствуйте. Я из информационного агентства Ледокол. Нет желания поучаствовать в опросе? Она хочет. Да? Нет. Хочет, хочет. Нет, нет, нет. Спросите. нет. Да, он не сложный этот вопрос. Он только сегодняшнего дня касается. Давайте. Вообще всех опрашиваю, кто знает, что не знает, этот без, вообще тут в этом плане ничего страшного нет. Секунду. Какой сегодня день? 5 мая. А что в этот день мы отмечаем? День Победы. А, день Победы, так, кого против кого? А... СССР и нацистская Германия. А что себе представляли эти две стороны? Ну вот, например, что, что такое было СССР и что такое было Гитлерская Германия? Ну, Гитлерская Германия, это Люди, которые хотели больше территории, больше власти, а ССР такое, как сказать, советское государство, где все пытались быть равными. А вот в чем заключалась вот эта равность в советском государстве? Одинаковая зарплата, там, возможности. Нет, ну зарплаты все таки были разные в зависимости от того, что какая работа была. А вот то, что вот если смотреть вот политические, какие права были, да, там равность имелась в этом, да. А вообще, вот то, что вот советское, вот то, что за советскую, то есть страну свою сражались, а вот чем у нас, что вообще гитлерской Германии такого было отличительного от СССР? То, что помимо того, что гитлеровская Германия пыталась захватить СССР. А почему они уничтожали евреев? Как думаете? Мне нравилось это. Я, честно, сейчас не вспомню. Ну, вообще, евреев много где уничтожали. Но вот здесь почему-то на наиболее так яро и не только евреев, но еще вот по отношению к вообще всему советскому народу то есть без различия то что это русский белорус там казах или кто то есть это получается все неполноценные народы были да, да, да. хотя даже если смотреть вот с точки зрения вот то что вот такая концепция была вот гитлерской германии вот эта арийская то вот у, э, в этом плане э, у них даже это она абсолютно провальная дело в том что у них, они сами по себе у них оно чудовищным заблуждением является они вот, получается, еще и помимо того, что вот евреев очень плохо относились к, вот, получается, вот как раз вот советской власти, которая была, то есть вот сравнивали то есть, советскую власть с еврейской. Вообще, почему вообще это, почему интересно вообще это было такое, почему это было основным причинам нападения на ССР, то есть помимо того, что захватить ресурсы и территории так сказать, расширять жизненное пространство. Свергнуть самое сильное государство. Сверху, ну не тогда скал, потому, так, не, тогда СССР не считалось самой сильной страной, тогда считалось как раз вот и гитлеровская Германия, Франция, Англия но, очень смотри, сильной. Ну да, но это получается уже э, э, в конце войны. Но, а почему она, кстати, самая сильная была, как думаете? А в чем заключался этот русский дух, каким он образом помог? В страны, в том, что люди не боялись, за... не боялись потерять свои жизни за свою страну. Ну то есть, то есть, что получается за советскую страну сражались? Да. Ну, скорее всего. А вот то, что производство, там серьезные заводы стояли, там много производилось машин, танков, самолетов, оружия. Это такое вообще было много, нет? В принципе. А вот получается, если проводить аналогии между... Вот, была вот первая мировая война еще была получается э, вот Германия Германская империя и э, Российская империя в то время почему вот, Российская империя по итогу начала терпеть серьезные поражения то есть если, там по сути у них системы примерно были одинаковые вроде как то есть не было вот этой советской власти и почему да, почему начала проигрывать ну, и, в принципе, ее не было кофе в это время. Ну, в том числе... Там как бы просто люди были, а людей было у Российской империи меньше, чем... Ну, тогда людей, которые тоже любившими свою страну, так-то тоже было много. Почему-то итогу начали начали в войну. Много, да, но людей, в принципе, по сравнению с Германией не было так много. Даже во Вторую мировую СССР было в большом меньшинстве и у них просто было больше техники из-за опять же завода это техники -то, то что вот всей было меньше да у них да. у СССР было больше техники а. но меньше народу да не народу было примерно нормально а если вот смотреть соотношение армий то вообще было абсолютно э, э, схожее количество Надо там посмотреть точнее. Ну, вроде как всего где-то около, я вот цифру смотрел, где-то около 7 миллионов с каждой стороны было. Ну да ладно, не в этом вопрос включается, Ну вот получается, вот сражались, получается, вот советские народы, это гитлерской Германии, а В целом-то вообще... Только из-за того, чтобы защитить свою сторону и сове советскую власть мы сражались, или что-то еще было. Ну, и помимо того, что э, там вот сохранить свою страну. Во-первых, сохранить свою страну, во-вторых, у них был, был уже изначально договор о ненападении друг на друга. И э, они его нарушили. А вот в чем-то была схожесть между, вот, например, э -э вот такими, вот этими странами, то есть вроде как тоже вот, Гитлебская Германия, там Польша, там Франция и так далее. Они вот, получается, живите тоже подписывали различные пакты о ненападении, там тоже, э -э получается, ну там у них тоже нету не было никакой советской власти. Почему они между собой тогда начали воевать? Или там, ну, получается, в принципе, без разницы в этом плане. Ну, ладно. Спасибо за вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из информационного агентства «Ледокол». Провоз проводим. Не, не хотите поучаствовать? А а О по... чем? А по, поводу... А, по поводу сегодняшнего праздника. Как... Какой сегодня день? 9 мая, день победы. Так. А день победы кого над кем? Или чего над кем? Тогда Советский Союз. И, э, союзники наши mm -hmm. одержали победу над фашистской Германией. Так. А что сейчас представлял, получается, Советский Союз, союзники и Гитлеровская Германия? Так. Истоки в истории. Yeah. Образовались no, коалиции. Mm -hmm. Mm -hmm. Советский Союз. Англия, есть другие страны, mm -hmm. и фашистская Германия, в mm -hmm. ней тоже была коалиция, кто входил, как говорится, в ее круг, скажем так. А что из себя представляла Советский Союз, а что из себя представляла гитлерская Германия? То есть вот, из-за чего вообще война была в целом-то? Диалогия. Идеология. А Конечно. в чем заключалась идеология Советского Союза и гитлерской Германии? Вы строить коммунизм, социализм развитый, затем коммунизм хотели. А это не нужно было другим а почему, странам. А почему им это не нужно? Было? Мира, а, передел. А какую тогда идеологию себе представляли гитлерская Германия, там и другие страны? Ну, вообще планы были какие? Планы были стереть. Советский Союз, с карты земли и вообще земли. А Они-то, получается, как назывались, капиталисты, наверное, ну, да, империалисты? Капиталисты, империалисты. Конечно, у них был совсем другой строй, чем в Советском Союзе. И Советский Союз мешал. А вообще, то есть, вот, а каким он образом им мешал? То есть, то, что только геология чем-то, возможно, отличалась? Или там, этот, чем-то большим? Да больше, потому что были контакты и появились страны социалистического сотрудничества, и плюс ко всему много уделяли вниманию развитию Африки, Азии, а это не нравилось. Там хотели хозяйничать другие. Стран. А в чем, кстати, ключевое отличие социалистических таких стран? То, что коммунистическая там идеология была. Почему люди вообще сражались за нее? Все для народа. То есть, то есть получается, все общественное, и при этом получается общее благо, для достойное, э, досто, за достойную жизнь для каждого. Кто не работает, тот не ест. То есть, получается... Было такое, все должны трудиться а. на благо общего э, общества и в том числе каждый должен процветать. То есть это вот как по принципу говорится, от каждого по способностям, каждому по труду? Ну, да, по, в плане социализма да. именно. Каждый по способности должен нести общую лепту в развитие страны. Угу. А вот... Интересная беседа, она далеко уже пошла. Ну, вообще обычно, да, это довольно-таки так то далеко. Но вот, кстати, насчет то, что вот. А вот сейчас то, что вот Россия вот капиталистическая, это, то есть это вообще нормально, то, что вот тоже вот праздник проводим, то, что вот победил именно вот народ с коммунистической идеологией. Ну, история Росс... России, знаете, mm -hmm. неправильно скажем, всегда говорила, кто к нам приходит. С оружием, да. тот от оружия, а тот, и погибает, просто, наверное, наш народ свободолюбивый, и нас много, и мы как один поднялись, и победили врагов. Интересно. Понятно, спасибо.